Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба и я вернулся, я отстроил себе новую студию, в которой начну новое прохождение, в новом качестве, в новом настроении, в новом расположении духа, а это значит, что ты должен заварить, крепчаешь чаек, наваливать пару вкусных плюх, и мы начинаем. Итак, выбираем пункт обучения. Фермер Лайв, Казимир в главной роли нашей с вами игры. Казимир. Молодой человек, который изображен сейчас на вашем экране справа в углу. Это Казимир. Посмотрим. Это был май 1945 года. Я Господи, почему солнце так печет? У меня сейчас голова лопнет. Понятно. Окей. О, озвучка вышаг. Графика вышаг. Добро пожаловать в Фермерс Лайф. Предлагаем несколько дней из жизни Казимира, проживи их и жди продолжения в полной версии. У нашего героя была очень тяжелая ночь, и он мало что помнит. Помоги ему прийти в себя. Ой, Где это я? Надо осмотреться. Так, а где действительно? Где это мы надо осмотреться? А вверх вниз? Надо бы размяться и прогуляться по округе. Лучше всего при этом не падать. В А С Д. В А Я наверняка смогу быстрее, лишь бы не слишком долго. Shift О можно бегать. Отлично. Слишком быстро моя голова. Теперь медленно и осторожно. Ctrl, Ctrl, это присесть. У О, шарик наконец-то проснулся. Дай-ка я на тебя посмотрю, дружок. Так, дружок, удерживай, чтобы приблизиться. О, мой какой ты маленький, милый друг. Нажми, чтобы использовать хозяйский глаз. Нужно внимательно осмотреться. А, З. Хочешь мне что-то показать? Откуда эти палки взялись на мое поле? Так, а что это? А палки. Палки. Некоторые предметы легко используют. С ним можно делать что-то одно. Подними. Подними. Осталось еще немного по лайкам. Давай, я посмотрю, что вместо меня в сумке. Поместится есть палки или нет. Так. Тап. Чтобы открыть, посмотреть инвентарь. А, отлично. Все, что Казимир поднимает, попадает в его сумку. Предмет можно выбрасывать. Эре, что? перетаскивает? значок предмета в центр экрана. Казимир может нести много предметов, но после определенного веса он начинает идти намного медленнее. Выспись здесь и сейчас Карта дневник Понял, хорошо, это табус Табус, табус а, Собираемся ветки, значит, с этого участка Который якобы нужен нам для чего-то непонятного Скорее всего, для выращивания всякого друга. Ну вот, наконец-то поле очищено, кобыле вреда не будет Шарик, найди ко -ка мне какую-нибудь еду Я голодный, ха-ха Это индикатор показывает степень сытности Когда он пустится до нуля, здоровье Казимира начнет ухудшаться Я вижу Вижу индикатор, индикатор показывает, что у нас мало, мало, мало, мало запас еды, но здесь есть, я как я понял, а, с некоторыми предметами можно взаимодействовать. Вот, например, я взял яблоко, я взял все яблоки, а, их, как их можно, так, откроем тайм, выберите съесть, ПКМ, а, ПКМ, ПКМ, так, съедаем еще одно, а, ну давай на фулку, мы съедем, съели все. Если я не выпью чего-нибудь, то я на ногах не устаю. Так, на этот случай у нас есть три бутылки воды. Воды? А, да, вода. Съешь, съешь. Отлично. Нужно здесь, наконец-то, спахать шарик. Где я оставил кобылу? Кобылу, найди мне шарик. Эх, шарик. А подожди, а дай, может быть, можно чуть-чуть потише звук сделать. Что-то так сильно-то это, ну... Вот, это общий, общий уровень громкости Ну, вот как бы вот так, вот, плюс-минус Ну, надеюсь, нормально будет слышно И все вот это вот Подведи лошадь к плугу Лошадь у нас в сарае Стоит, здесь замок, так, отлично Ай, хорошо Ай, как хорошо, состояние животное Еще не голодное Пойдем, пойдем к плугу Иди сюда, кобыла Сейчас я тебя запрягу в плуг Так, ну, кобыл, идем сюда Е? Yeah. Введи. Что это тоже дверь открыть надо? Ну, ну вы, мадам, конечно. А, пойдем. Пойдем. Есть такое дело. Да, пойдем а, на поле. Я, получ... Я так понимаю, плуг это где-то здесь, нет? Запрягил лошадь в плуг, он находится в сарае. Мазафака. Мне в этом же сарае придется найти и плуг еще, да? Получается, я раньше времени куда-то ушел. А, закроем. А, посмотрим. О, о, здесь тоже выход есть. Хм. А где же плуг? Я вижу какие-то полки для сена. Полки для сена вижу. Не вижу плуг. Плуг, может быть, сарай, вот это сарай. Ай, да? Ай, дай изучим. Смотри, здесь есть колесо, есть какая-то шляпа. Так, там деревьев куча. А, деревьев куча. Деревьев куча. Он находится... А, может быть, вот это сарай. Да тут все похоже на сарай. Вот это как? Сарай, чиамбар. Чамбар чи, чи сарай. Ну как? Чу -чу -чу. Так, вижу поня своего. Пробел не получается. Нажать здесь есть грузовик какой-то. Мой бог. Найти бы сейчас плуг. Так, э взгляд хозяина мне не помогает найти плуг, к сожалению. Ш вообще, что такое плуг? Напомните, я ищу плуг, я даже не знаю, как он выглядит. Мне можно как-нибудь помочь в этом? А нет. Я бы хотел все таки узнать, как выглядит плуг. Тут у меня квартирка закрытая. Ведро. Так, я набрал воды. Зачем-то. Он находится в сарае. А сарай где у меня находится? Сейчас тоже даже не сдвинуть, но я за него возьмусь когда-нибудь. А, ну давай, когда-нибудь да возьмемся. А, подскажите, пожалуйста, мне. Ладно, я сейчас молча это сделал, может быть... Я нашел, нашел, нашел, нашел. Так, теперь теперь на поле. Радуйся, что такое маленькое поле. Так, управляю лошадью непосредственно. Кто я? Так, я, я застрял. Снова управляю лошадью. Отправляемся на поле! На поле. Сейчас будем смотреть, что там происходит Вот мы уже врезались. Так как в лошади управляю я, управление достаточно такое вялое, знаешь, резиновое, прям ну такое. Чтобы поле вспахать, нам нужно двигаться равномерными полосами. Соответственно, что? Мы сейчас должны развернуться и по красоте войти. Начни пахать подробнее, буква F. Начать пахать на Е. Я на Е пахаю. Сначала нужно травку выкосить? Это как? Что значит-то? Начни пахать. А как ее выкосить-то? Траву выкосить. А где? Где чё? Нет, подожди. Ф, Ф. Заверши. Так, я слез с плугом. Мне... Спаши поле 7%. А, вот как оно работает. Все, поехали обратно. Давай. Давай, понях. Травку мне не надо, не обязательно косить, травку. Сейчас мы вспашем поле. Я. Спаши поле, 7%. Вот. Во-во-во-во. Ну только это так медленно. то ты шо? Вот так вот двигаемся. Все, пахарь. Пахарь на месте. А тут можно как-нибудь вот эти вот традиционные напитки в бутылке, которые сами делают местные жители хлебец там, может быть сальция Не, ну я пах... я Ой-ой-ой-ой-ой, да смотри, как на качество пахать бы. Выкосить травку. Да понятно, отлично. Я пока этим не буду заниматься, абсолютно пока не хочу. Но есть возможность, вероятность а, возможность спахать поле. Есть вероятность, что... что я это сделаю. Я куда-то вышел за грани, получается. спаши поле 44-45% уже вспахал а, все не так уж и сложно, как казалось Я я при, прирожденный Коневод, полевод и пахарь Я пахарь, что, то что надо Так, 57% а, Ну, я скажу, мы пашем прям не на шутку Мы разогнались тут Так, Надо вернуться на поле Вот это, конечно, бан За вот это вот, это бан Такое мне вот чё, ну, как-то, ну, не при... Хуже, я, так, я, на я, травку, да, понятно. все я снова на поле. Смотри, как равномерно вспахал. <с> на ну, равномерно, прям вообще индивидуальный подход к каждой травинке. каждому сантиметру о, поля. 81, 8, 81 82 процента. <с> Дерьмо какое, а. Это вот так надо пахать, это очень сложно. Очень сложно и непонятно. Куда, куда это делать, ну, блин. Так, 83, 83. Начни пахать. Я забыл, что надо пахать, нажать кнопку. 88%. 89. 91% пахать бы. Так, так, так, так, так, так, так, пацаны. Заходим на поле, нача, начинаем пахать. Все, пошел, пошел, пошел процесс. Смотри. Пошел процесс. Супер. В целом, даже не сильно я и устал. 99, 100. А, иногда вариантов бывает очень много. Удерживаю F, чтобы посмотреть их все и выбрать один из них. Я тогда выбираю а, оставь, заверши. Я устал <соединяя> от работы, пойду в дом немного отдохну. Войди в дом и найди кровать. Иду, иду. Сейчас найду, иду, сейчас найду. Иду, сейчас найду кровать, кровать найду. По... А, чё темно? А, здесь же свет <соединя> только такой, дневной. Иди сюда, шарик, давай поспим пару часиков. Шарик, эх, шарик. Эх, шарик. Так, вот это. Прервать я ложусь спать. Один час спи 13.00. Июль 1945 года. <связать> Уже утро? Я больше не буду пить. О, так мы на похмеле. Пять <связать> а? литров на двоих то слишком много. А на кого на двоих? <связать> вместе с шариком? <связать> у меня снова нет ни гроша. М -м. Сейчас разберемся. Щ у меня снова нет ни гроша. Продай свои инструменты. А кому? Поторгуем Поторгуем У меня есть пила Пила Используй И О А, нет Вещь-мешок Выруби деревья да Фермер славит Домашняя бойня Закрой а, Я продаю инструменты oils. Я зарабатываю деньги Поторгуем. А как убрать из руки вот это говно? Добрый Дэн. Добрый Дэн. Как убрать пилу из руки? Вот. Как? Как? А... Мне она зачем в руке-то взять-то? Его как выложить-то? А? Как его настройка, управление? А Вперед-назад! Лево подкра... подкрадывайте взаимодействие Е. -е. Дополнительное взаимодействие FF. Инвентарь, карта дневник, хозяйский глаз. ЕЕФФ Е, -е э -э -э поговори, торгуем самод... О, подарок, самогон? При себе нету, понял. Я понял. А вот это оно вращается? Ч Чего? Вещь-мешок. Я продал. Подарок, бутылка водке. До свидания. Продай свои инструменты. У меня какие мои инструменты, если у меня нет ничего? Что это такое вообще? Где я был? Это мой дом или что? Это кладбище какое-то, откуда я пришел в эту деревню? Или вот там мой дом? Или вот это мой дом? Точно нет. А... Собака. Сейчас я взломаю. Я сейчас придумаю как. Точно не все... Точно не клавиши. Так, понятно. А, во. Во. А как я нажал? Как нажал на это? Это как? Карта. Ну, нормально, в целом, здорово, да более прикольно. Смотри. Сейчас пойдем продадим денег, хватит на что-нибудь. Так, поторгуем продать предмет. Изи. Бабки. Как Купить какую-нибудь выпивку. Так, вот этот магазин, да? Здесь можно... Вот это жизнь. Вот это жизнь. Прошел инструменты продал, и как бы уже вот поторгуем, как бы можно уже пиво или бутылка водки. Давай, а, два. Нормально, шарик, где мой дом? Шарик. Где шарик в целом? Где дом, где шарик? Подожди, я здесь, храм, рынок заселья, ферма, ферма, лесопилка, ферма Анны. Блин, я не знаю, где мой дом. А, может быть, вот это? Но тут заколоченные окна, двери, и не знаю, это не мое. Нет. За шариком двигаемся. Шарик на, на, наставит нас. Блок пришлось продать кобылую корову, тоже наверно, при, наверняка придется продать. Смотри, танк после военной. ой ой ой ой ой ой Я так понял, это послевоенное э, время, когда вот это вот все только-только начинается жизнь. Ты обычный фермер в лесу в захолустье. Где-то на э, отшибе. Кто-то у меня похитил несколько курб. Хорошо, хоть шарик в порядке. Тот похитил, да? Ты пропил их сто процентов Евсеникеев в, синяке, в беспамятстве, Ну на... куда ты их дел? Куда? Куда ты их дел? Куда? Пропил, конечно, ну кому ты? Ну, но... а, мне за ним точно надо бежать Без или что? Бежать, бежать, бежать. Если я все продам, то и с курами придется попрощаться. Да как, как Если у тебя уже кур нету, у тебя кто-то украл пару кур? Ну как, о чем речь-то вообще? Ой дурак, ой дурак, энергия заканчивается. А, заканчивается питье и еда. Ну, питье у нас есть выпивка. Шарика я не продам, даже если буду умирать с голоду. Да, ща, посмотрим. Посмотрим, как оно все у нас выйдет, в какие истоки войдет и в какие. А, как есть истоки, а есть что? Естоки, а есть что? Иногда думаю, что. О, черт бы побрал эту ферму. Ну да, да, мне больше нравится татуха на жопке шарика. Там сердечко пробитое стрелой. Как бы. Ну романтично, романтика же, ну. Лучший друг. Лучший друг. Он даже ворота мне открыл. Да ты, ты шо? Смотри, вот кура. Вот кура. Как же пить хочется. Хорошо, что колодец полон. Сейчас вот мы из колодцей это попьем-то, ну, взаимодействовать. Интересно, осталось а ли что-то съедобное в кладовке? Сейчас пойдем еще смотреть в кладовке. Где кладовка-то у нас? А, кладовка это вот этот. Это здесь, да? Шарик, ну-ка. Шарик складался. Шарик изголодался. Возьмите что-нибудь. Возьмем все бутеры, подтвердить. И хлеб. А, давай. Нет. Ну так нельзя, не так съезж о иди сюда шарик давай поспим пару часиков и все и все вот это вот вся миссия вот что пойти продать инструменты пойди то поделай короче поспать я ложусь спать сколько ты хочешь спать один часов спи 8 12 12 часов на 12 часов легли поспать 10 сентября 1945 года так ну, это ночь была ночь ветер а Ветер развывал сильнее и сильнее Блистала молния, гром давал мне покоя Что за черт? Ты чего вяжешь, шарик? Так, это надо забрать со стола Почему двоится-то все? Так, берем лампу, идем с лампы во двор У меня кровать сгорит, нужно выпустить... Что? Кровать сгорит, нужно выпустить кого? Так, шарик, давай, показывай, что у нас там происходит Нам сюда надо? Бля! Ой, хорошо, что пошел дождь. Может, удастся потушить где-то ведро. Бедная кура! Бедная кура! Куда мне надо? Выключить фонарик? Так, берем ведро. Я же надеюсь, я не пить это буду. Попей из колодца. Я пью из колодца. Просто пью из колодца. Ой-ой-ой. Так, так, так, так, так, так, так. Ведро, вот ведро, не подходит. А что мне надо сделать-то? Где мне ведро? Потуши пожар. Как? Как, если? Так. Опять попей из колодца. Я сейчас облююсь, мне кажется, этой водой. А, нет. Надо бежать и использовать... Пригодилось бы, да? Да а чё? ты его не берешь-то? Мой золотой. Попей. Попей, говорит, из колодца. <свист> uh -huh. Так Под рукой взаимодействие Карта нет, это все непонятно Не понимаю Я тогда не понимаю, где мне взять ведро Наверное, где-то здесь есть ведро Взгляд хозяина используем Там горит Тут не горит, лестница Куда ведет лестница? Поднимаемся. А, потуши пожар. Зачем я сюда поднимаюсь вообще? Для чего? Пробел, слезть. А, возьми лестницу. Возьми лестницу F. Ее нужно будет поставить по-любому вот сюда. Так, а, поставили. Во, маленькая ведерка. Используй. Наполнить ведро. Я надеюсь сейчас вот сюда ведро. О, -о пошла, попила, поп пошла, пила, попей из ведра. Левой кнопкой мыши. Отлично. Ой, все, я разобрался, все. Ой, все, ты смотри, какая красота, я сейчас все наделаю. Все, что нужно было наделать, вот оно. Тушу пожар тут, вот это вот. Так, там тоже стены все горят, ничего страшного. Эти гро грозы мне не пощем, я фермер. Сила и честь, достоинство и уважение, сила и от, до, отвага, еще-то еще. И глупость. Я снова нажал набрать воды из колодца, когда мне этого не нужно было делать. <связь> так, заливаем. <связь> пригодилось <связь> бы полное ведро воды. Да, кай... Пф, да, еще бы, ну-ка. <связь> кому бы оно не пригодилось-то в самом-то деле? Ну, кому-то, ну, попробуй ну, объясни мне или кому-то другому, что тебе бы не пригодилось ведро воды. Ну, мой ты, мой ты родненький, мой ты дорогой. Ммм. Так, здесь все потушили, стоит забраться по лестнице. А, поднимайся. Бля, сейчас какую их бусь? Жестко. Подожди. О! Господи, спасибо за этот ливень. Я упал. Сентябрь 1945 го Месяц за месяцем я идет знаю, в этой игре. Нужно не заделать не эти дыру, пока не молоток не есть. Теперь осталось найти доски. А, доски мы найдем. Вот, смотри, смотри, сколько досок. Во, открой. А, возьмем. Подтвердить. Прям 200 возьмем. Ой, нет, 200 нельзя, 200 много. Давай 50. Нет, подожди, вот 50 Он сюда. Прервать. прервать. 5 -5. Вот это все. Подтвердить. А берем мы, как раз таки, где-то, ну, вот столько. Пойдет, пойдет, пойдет. Так, а, отремонтируйте поврежденное здание, постройте уборную. А, Так, вот так вот мы берем сколько. А, возьмем 49, чтобы перегруза никакого абсолютно не было. Использовать хозяйский глаз. Я вижу, куда мне нужно двигаться, что мне нужно делать. А, почини здание. Задерживай. Ой-ой-ой, хорош. Хорошо, хорошо, хорошо. Почти на 100% отремонтировали это дерьмо Так а Теперь, соответственно, здесь то же самое делаем Исполняем все вот это вот Мне даже пришлось продать велосипед, чтобы там на что-то ему хватило 100% на какой-нибудь бухлишко набухло Бахлонян, на лицо. А, тоже здесь такая же история Надеюсь, досок хватит, который я взял с собой Минус одна, минус одна Не, ну хватит, 50-то Пара досок все-таки не хватило Отлично Отлично. Все как я люблю. Так, есть склад с досками. Возьмем 20 досок. 20 должно хватить. Подтвердить. 22 взяли. Супер. Ну, реально классно. Супер классно. отремонтируйся по прождественному зданию. Постройте уборную. А уборную мне еще предстоит строить. Я и забыл, блин. А вот так, получается, нужно еще и уборную построить. А, ну, ничего, построим. Что там? Так... Супер, мне теперь на крышу нужно лезть. Я понял, на крышу все-таки придется добрать еще досок, поэтому отправляемся в кладовку в эту. Берем еще... Сколько берем? Давай на скидку, давай еще 48 возьмем. У меня перегруз небольшой, но мы его утилизируем очень быстро, потому что доски все а, уйдут. Доски все уйдут. Возьмите лестницу на F. Да? И положите. поставить лестницу. А теперь поднимаемся по лестнице. Угу. Сотре. Все. А, без шифера не обойтись. Типа, мне доски-то не нужны, получается. Она сейчас рассказывала, что она с матерью зажигала, все не в этом сарае. Да, уж понятно. Спасибо за инфу. Подтвердить. Так, давайте посмотрим, где нам можно найти шифер. Шифер. Шифер, есть куры. 100% где-то здесь должен быть шифер. Скорее всего, вот он лежит. Либо я ошибаюсь. Но это похоже на шифер. Берем 5. Подтверждаем и отправляемся все на постройку, на строительство. Ну, хочу, С тех пор, как война забрала у меня родителей, я один на хозяйстве. Вот так вот как бы вкратце рассказывает нам э, главный герой о своей судьбе. Как бы теперь хоп и совсем не смешно стало, понимаешь? Ну ладно, ну ладно, ладно. ладно. Так, мы по... Мы, мы, мы, вроде бы обвиняем, починили. Пять. Пять <сех> из очень... О, е-мое. е А как Куряне тебя? А, регион, а так, поставить лестницу, буква Е. Все, достаточно, а, достаточно. Шифер, давай, на, где-то на участке должен быть шифер, который мы должны отыскать. Не вижу его пока. Так, собственно, нашел я те самые, те самые шифера вот в том сарайчике. Если что, если кто-то вдруг а, будет искать так же долго, как я, там их прям 30 штук. Вот то, что я искал на территории, можно было не искать, абсолютно уверен в этом. А, вот, еще. Сотре, сотре. Красота Без шифера не обойтись Я снова истратил весь шифер Мать. Так, добрал еще 15 кусков Надеюсь, этого будет достаточно Чтобы закрыть всю эту крышу А, а почему? Я все же... построить уборную А уборную мне где построить там, блин? Из чего, мазафака? Так, ладно, если, допустим, отремонтируйте поврежденное здание, построите уборную. Сейчас посмотрим с этой стороны. Может быть, с этой стороны еще тут какой-то бедлам? Нет, красивая, качественная крыша, блин. А, смотри, соответственно, вот это вот здание, соответственно, вот это здание, это и есть уборная, Пусть да? Я... Пригодилась я... бы пара досок. Окей, доски можно здесь взять. Прям 40 штук возьмем, подтвердить. Берем по факту сральник Строим сральник Настраиваем себя на то, что у нас будет сральник Одну стену сделали, вторую стену сделали Изи, легчайше, каркас стоит Главное бы яму наверняка выкопать Но кому это надо, черт бы его побрал Как и ямы, вот на кливер покакаем И будет хорошо Так, так, 100% И заднюю стенку, на заднюю стенку должно уйти Меньше досок, чем ушло на переднюю Супер, теперь Крыша Нужна крыша. На крышу у нас должно хватить досок. Не хватило досок. Здесь мы полностью... Опа, вот же доски. Можно же взять. Камон. Мой ты родненький. Как тебя нужно учить жить? Доски кругом можно брать. А, здесь берем... Сколько? Сколько берем? А, давай 20. 20. 20 досок берем. Туалет почти достроен. Вот так вот на канале YoYoboGame происходит... А... Как его? Строительная деятельность. <связать> ну вот, наконец-то <связать> она готова. Больше не нужно <связать> ходить по нужде, когда на улице дождь и холодно. Отремонтировать поврежденные здания. А какие еще? Дерево. Найн. Не понял. Ты на кого рыкнул? В общем, я бегал все, что мог на этой локации не нашел абсолютно никакого разрушенного здания, которое мог бы отремонтировать. Бегал по всяким даже каркасным сооружениям, пытался их отремонтировать, но ничего из этого хорошего не получилось. Uh, раз уж эта игра только вышла Может быть это какой-то из багов Я посмотрю, внимательно посчитаю, что тут может, мож, мож, Можно было произойти Можно было произойти, да? Если ты понимаешь, о чем я Ну, а ты? Если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк Подписывайся на канал Твой Йоба Гейм был всегда с тобой Всем пока! -у! In my heart, saves a fire.